Слышу, как один вздыхает На тем, кто свободным рожден Ведь каждый тобой помыкает Им кажется, ты побежден Пришла за правда все ножный надзор, На одет прошепте, чуть слышно, Пусть правда лечит лор. Пойдем с тобой в походы, и к небу спину. Понял мой принцип игры, Терпевшим пусть бегнем Ведь ведь ведь топоры чьей-то на свободы, Из риска забьются костры.